Всем привет! Меня зовут Наталья, я частный риэлтор из города Уфы. Практикую в области жилой недвижимости уже более 17 лет. Имею статус индивидуального предпринимателя. Последние 7 лет, помимо вторички, занимаюсь первичкой и имею несколько заключенных договоров с застройщиками нашего города. Также имею перспективы заключать и в дальнейшем подобные договора. Для меня... Лично работать с застройщиками в сравнении со вторичкой интереснее тем, что работы в разы меньше, а вознаграждений бывают порой больше, чем от продавца вторички. Для себя я поняла, что главная работа в этом направлении – это привлечь, удержать и вывести на сделку клиента. Остальное – это технические процедуры, которые можно сделать совместно с застройщиком. Так вот, самое сложное это привлечь, удержать и вывести на сделку. Конечно, когда у тебя теплый и отрекомендованный клиент, это сделать гораздо проще, а когда у тебя человек, как я их называю, с улицы, который тебя не знает, не доверяет, это сделать гораздо сложнее. Я озадачилась тем вопросом, что я не знаю, как это нужно, как это нужно делать. Поэтому. Меня заинтересовал курс Дарьи. Я посетила бесплатный семинар, вебинар. Поняла для себя то, что на этом курсе будет предложена именно та информация, которая меня волнует, что предлагается целая система по вот этим трем шагам, которые меня волнуют привлечь удержать и вывести на сделку но помимо этого там еще и предлагалось многое другое чего чего я даже и не ожидал это и учет информации в виде серым системы это систематизация этой информации конечно же для меня это было очень очень интересно но перед покупкой курса у меня возникли опасения а вдруг на вебинарах я не буду получать тот объем информации, который мне был обещан. А вдруг эта информация будет подаваться некорректно, или она будет какая-то неинтересная, или какая-то непрактичная. И этот вопрос, конечно же, меня волновал. Однако мне было предложено, что у меня есть возможность вернуть деньги, если мне этот курс не подойдет. Для себя я поняла, что на первом же вебинаре, в принципе, я пойму, та ли информация мне дается, которую я ищу. И поэтому я решила купить этот курс смело. Однако на первом вебинаре я поняла, что эта тема моя. И была приятно удивлена тем, что вебинар проводился в очень длительное время объем информации был огромный и при этом абсолютно не было воды то есть тот объем который пыталась дать дарья антон был просто огромен в этот период времени и конечно же я эти вебинары пересматриваю порой иногда и уже после занятий что еще меня приятно удивило то, что практические видеоуроки, которые были предложены Антоном, реально помогут создать такие вещи, которые для меня раньше казались просто недостижимы. А именно, создание систематизации Создание сайта, систематизация всей информации по жилым комплексам, создание каталогов, в том числе и crm система Все вот эти технические вопросы на видеоуроках были даны ясно и подробно. Единственное, что хочу отметить, что, проходя эти уроки, требуется большое, большая концентрация внимания и усидчивости. И если это проявить, то все будет понятно и понятно. В общем-то, практически может и не остаться никаких вопросов. Но, во всяком случае, у меня было так. У меня тариф минимальный, без обратной связи, а вопросов у меня даже и не возникало. Ну, про почти никаких. Вот. Ну, я имею в виду серьезных технических. Поэтому я очень довольна курсом. Всем рекомендую. Считаю, что это лопата – это инструмент, который вам предоставляют, а ваше право копать или не копать. Поэтому всем удачи. Всего вам хорошего.